Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Сегодня у нас танк 10 уровня, но ну, практически как и всегда Шведский кранвагон, карта рудники, игрок Сейчас буду как-то это пытаться прочитать Экстрбэкси Да, обидно тогда, когда не удается нормально разрядить барабан Ну, два из трех это нормально в принципе, да, потому что 121 сначала отъехал Потом решил вернуться и получил вторую плюху. Прошла одна минута, счет 0-1. Да причем сливается не светляк, но в этом бою светляков нету, легкие танки отсутствуют. Сливается ТВПшка, не знаю, где он там слился, наверх, наверное, пытался проехать. Счет 0-2. Все три выстрела не приносят никаких результатов. Три раза не удается пробить. А счет бац и 0-3. Пока что играет в одну калитку. Уже 0-4. Сейчас будет, по-моему... А, я хотел сказать 0-5, но нет, счет все-таки размочили. Один уже, два... -вагон перезарядился, готов дальше Настреливать Был, был бы в кого Ну противников то еще много Целых 13 единиц техники Она сейчас такая позиционная Перестрелка, отсюда К Гранвагену прострелов просто нет остается только ждать своего момента. Ну, сейчас он там может СТ-2 откатится еще немного назад и... Ах, не успевает дозарядиться второй снаряд. да там перезарядиться внутри барабана. Прям из-под носа фраг уводит. Ну, здесь и справа уже есть кого пострелять. Раз пробитие, два пробития. Уже урон... За 3000 переваливает. Счет 4-6. Прочность примерно вровень У команд. Вот. Первый урон, которым в этом бою получает кранваген, это от тарты. Ну, тут всего 41 единица урона. Но вот на это можно даже внимания не обращать. Здесь больше неудобства даже представляет вот это оглушение. Кранвагуну могут в тыл выйти. Спешил здесь. Можно было все три с пробитием. Если сейчас мы не торопился. Есть пробитие. Да? Риночеронто получил. К91 получил. Все. Правый фланг пошел вперед. Наступление. Но там слишком много противников. Надо сокращать это число. Есть. Один. Ах, не успевает здесь К-91 уходит ну, По леопарду Что-то противники прям летят кранвагона как будто в убор не видят У них, у них возможность была его просто уже <ф> давно уничтожить в 4 ствола Но они, да, как, не знаю, куда-то вперед летят На него прям вообще просто не обратили внимания, и, ну в итоге все и так и пролетели вот. Есть возможность пострелять здесь вперед. Пошел СТ-2. Надо забирать. И еще и 277-му. Вот. Первые серьезные повреждения. Кранваген получает пробитие на 539 единиц. Заканчиваются золотые снаряды. Последний барабан всего три штуки. Золотые же это, желтые. Ну да, золотые. Осталось два золотых снаряда, а противников еще целых шесть. Жалко, сейчас приходится золотые снаряды стрелять по картону, да, по грилю. Всё, в одиночку против пятерых. Бабаха. Бабаха, у тебя был шанс, что ты там елозишь. Выезжай, стреляй. Ну, понятно же было, что кранвагон на перезарядке. Или что, он снаряды не считает. Не, не, не понимаю. Минус Т110. Е3. Бабаха. Бабаха всего на 436 единиц нанесла урона. Да, еще и СТБ пробил. Ну, тут только в клинч. <laughs> удается танкануть. Плюху от гриля. По-моему, гриль поспешил нырнуть сюда за кранвагоном. Поплатился за свою дерзость, так сказать. Ну что, осталось Бабаху, которой прочности там на один снаряд, наверное. Ну и арта. Но если бабаха зарядит снаряды, то кранваген становится сразу шотным. Да, фугас еще как-то можно выдержать. И то, если только в башню. Корпусом навряд ли. Хорошо еще, что противники остались такие, не особо бронированные. Бабаху можно и базовым снарядом без проблем пробивать. А вот арта. чуть-чуть, там 70 единиц прочности остается. Опасно, опасно сейчас за артой ехать, может сзади прилететь сразу кранвагон ушел на перезаряд. Ну, рискует, а куда деваться? Кто не рискует, тот не проводит таких боев. Сидя, да, где-нибудь постоянно в одном месте в кустах на базе. Ну, хотя всякое бывает, да, какие-нибудь там вон, стервы, у которых маскировка хорошие противники едут и <laughs> сами убиваются просто. Кругами-кругами здесь катается. Есть! Это уже седьмой уничтоженный. Ну что, один на один. Дуэль, кранвагон против Бабахи. У Бабахи был шанс, промахивается. Да что ж ты стоишь, ждешь, пока прилетит. Уезжай, беги. А, это... Не, я Бабаха, Бабаха. Это не Бабаха, блин. Извиняюсь, это у нас был ФВ. Я просто ФВ увидел, а это у нас...